Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Меркурий-130F» и пробитие кассового чека по свободной цене за безналичный расчет. Для пробития кассового чека по свободной цене за безналичный расчет на кассовом аппарате «Меркурий-130F» необходимо войти в кассовый режим. Для этого набираем два раза клавишу «Итог». На экране появится приход «0». Вводим необходимую сумму «100 рублей». Нажимаем два раза клавишу под итог. Нажимаем клавишу двойной ноль. Оплата без нал появится на экране. Нажимаем два раза клавишу итог. И напоследок помните, обслуживаясь компанией «Рус техпром вы получаете не только качественный сервис, а также круглосуточную техническую поддержку ведущих специалистов по работе с контрольно-кассовой техникой. С вами был Дмитрий, до новых встреч!